Здравствуйте Пришла вот такая посылочка Бандеролечка Из Сочи Пришли вот такие вот Манжеты Манжеты Манжеты Руки ноги Манжеты Вот Все-таки я купил их. И вот такая волшебная таблетка от головной воли. Петля Глисона. Вот. Просто чудо, что творит. Вот. Хочу маленький видеоролик записать для людей. Которые, как и я, в свое время стояли перед выбором. Где купить хорошие манжеты. Что есть хорошие манжеты и что есть хорошая петля. И главное, за недорого. Купил такую петлю Глесона. Вот. Их в интернете много рекламируют. Это уже сами дошивали. Потому что мои... 135 килограмм. Петля не держит. Вот здесь подшивали, зашивали. Жену держит, меня не держит. Цена такой петли полторы тысячи. Пересыл 300 рублей. 1800. Недорого. Но я в нее залез, и она хрустнула. Жена ее зашила и начала заниматься сама. Я на ней Иногда зависал Когда Очень сильно болела голова И действительно Чуть повиснешь Все хоп и все хорошо Я купил себе манжеты Вот такие Вот они ручки Держаться Засовываешь Здесь держишься Отлично Никаких палочек, веручалочек, ничего не надо. Но, когда ты висишь, у тебя не хватает сил, ты начинаешь потихоньку выпускать эту железку. Это раз. А самая большая проблема, что вот этот вот кожезаменитель, он держит хорошо. Он держит прекрасно. Даже можно, как мы делали, мы ремни послабили, за ручку не брались, брали деревянную палочку. Держало хорошо, но вот на этих манжетах, а так как ты висишь на правила, и тебя в подкидает. Здесь я могу снять подушку, кинуть ее и постирать. А здесь я не могу ее кинуть и постирать. Потому что это дремантин. Как ни крути, это дремантин. Впитывающий пот и очень скверно пахнущий. Если сам можешь себе вату в нос засунуть, как говорится, и заниматься, то жена и близкие, кто приходит заниматься, просто категорически эти вонючие носки не хотят одевать. В этом проблема. Потому мы заказали вот такие, которые, во-первых, можно стирать. Во-вторых, они регулируются, выдвигаются, двигаются. В-третьих, палочка здесь, выручалочка, пришита. И это очень удобно. Потому что не надо отдельно искать палочки. Не надо, в этом есть своего рода неудобства. Ты висишь, думаешь, как бы тебе ее не выронить. Потом, когда виснешь, где она закатилась. Здесь манжеты бомба. сделанный с умом. И, конечно, петля Глисона, которую с уверенностью, говорю, держит 145 килограмм и даже не трещит. Крепкая и мягкая. Почаев Миша, Сочи. Огромный вам привет и огромное большое спасибо вам. Тебе и Кириллу. Здоровья вам и всех благ. Юрий Ольга, Железноводск.